Пожалуй, мы будем, наверное, без вебки. Правильно? Потому что, я думаю, это атмосферная игра и в ней э, наличие той вебки в, вебки в том виде, в котором она у меня есть э, не очень. Надеюсь, что геймпад распознается и мы сможем поиграть нормально с геймпада. также я надеюсь что пройдем ее за один стрим на крайняк оставим на завтра э, на два. так ну вроде бы все хорошо да? да походу воспринялся о так можем бежать что мы еще можем делать прыгать М -м ну и походу что то мы, мы сможем хватать э но Здорово, э -э но что пока что я не знаю мы побежали типа, сейчас пока что мне нужно просто двигаться вперед Это игра, кстати, от создателей Лимба, э, которую мы на днях тоже пройдем. Блин. Как как, как присесть? Ого, смотри. Смотри, смотри. Людей повезли. Вон тут еще чел ходит какой-то. Черт, а откуда мы сбежали, собственно? Блин, стрёмная, стрёмная тема. что-то мне не хочется, чтобы эти типчики в масках а, нас нашли. Давайте свалим как можно дальше отсюда. Блин, лес очень похож на тот, который был в бы на самом деле. Тихо-тихо-тихо. Блин, я думал, что заметит. Так нормально. <связывается> а, я как и думал, в принципе, мне это приходилось штука, да? <связывается> Нормально. Если что-то лежит, это надо схватить. Блядь. Ой, извините. Так, черт, а что я могу ниже спуститься? Нет, не могу надо лезть вверх собака отстань пожалуйста, пожалуйста отстань, какая же ты стрёмная блин блин, ну конечно в таком темно тускло красном свитере, очень выделяющимся на фоне всего остального в лесу не поскрываешься, так скажем быстрее черт тихо да это это рефлексы сработали заныкаться сразу Блин, побежали, побежали, побежали. Черт. Ай, нет, нет, нет, нет, нет. Нет. Блин. Такой эпичный фейл. <смех> грустно. На самом деле. Очень грустно. Ах, что? Ай! Говорил я, пройдем за один стрим, да? Что-то... Я и забыл, что эта игра настолько <свист> жуткая. Отстаньте от меня, не стреляй, не стреляй, нет. <свист> Ух, ⁇ -мо ⁇ мне просто могу свалить отсюда. Просто свалить Фак Тихо-тихо-тихо. По мне попали фак. А чё? А как? Фу-ху-ху-ху. Причем до этого по мне по стреляли э, обычными вроде как патронами, сейчас усыпили. Что происходит вообще? Блин, свинки хрюндили, лежат. Посмотри на них. Крепота жесть просто. А что здесь У нас есть какая-то дверь Да Хорошо, будем знать Она что не открывается, правда Ну да ладно Цыплята какие-то. А ч они в дождь гуляют? Это странно. Цыплята в дождь э, не бегают. Ага! Среди трупов свиней. Это какие-то ненормальные цыплята на самом деле. Так. Ну, я догадался, да, что сделать. Хорошо. Так. Это Я так и понял, что цыплята вот эти будут побегут за нами, и вот, видимо, их нужно привести э, к вот этой штуке. Давайте, идите сюда, что вы... Блин, они очень быстро Разбегаются Давайте, подойдите сюда Побежали в обратную сторону вот Сейчас они будут Мы успеем их. Эх, цыплятки с Индустриальное такое местечко. Согласен. Дождь атмосферы добавляет его жестко. А -а -а -а. Mm. Желтый кабель. Насколько я знаю, желтый кабель означает, что э, тут где-то секрет. И как мне его добиться? Как бы ни вниз, ни вверх пойти не могу. Очень жаль. Возможно влево можно будет спуститься. <свен> Эх, свинья. Угу, да, смотри, э, я был прав. Я был прав. Это у нас довольно секретное место. Только влево или вправо мне надо. Похоже, что влево, именно слева, торчит. Да. <свеск> так, в течение игры выключит... Ага. Да, это именно оно. 14 спрятанных сфер, а я могу и тут что-то включить? Мне кажется, что тут светящийся фонарик говорит о том, что я могу что-то сделать, но похоже, что нет. Ладно, будем обращать внимание на эти... киберкотлеты Будем, короче, обращать внимание на желтый кабель. И таким образом найдем все все вот эти вот тайные места. Давай. Не застревай только, пожалуйста. Давай, полезли.